Оружие. это необычный вихрь который был разработан 10 лет назад китай сотрудничал с россией чтобы создать это оружие. его метод применения вы не поверите эти два объекта создают вихрь а потом появляется ураган и все на своем пути и вражеские силы оно сносит никто не верил но это правда еще правдиво то, что второй видеосюжет также напугал множество людей это алтай друзья вы видите необычный момент это оружие которое создает землетрясение вы видите как объект необычным лучом отправляет на землю после этого создается землетрясение и опыты проходили на военном участке недалеко от городка то, что вы видите, это шокирующие кадры. Но самое интересное то, что множество таких явлений создают именно не НЛО, а люди. Это торнадо, которое создали российские ученые, которое вечно отправляют в США и в Канаду. Вы видите, как объект создает торнадо и вихрь. После этого он отправляется, вы не поверите Куда? а именно вражеские силы. В общем, я хочу вам показать без нарезки. Посмотрите и поставьте лайк.